Добрый день! Меня зовут Лев Алексеевский. Сегодня я расскажу о том, как можно настроить библиотеку Qt для работы с различными СУБД. Для взаимодействия с различными СУБД в Qt предусмотрены так называемые плагины. Внешне они представляют из себя DLL-файлы, то есть динамические библиотеки. И они, собственно, и обеспечивают вот эту связку между интерфейсом прикладного программирования, который должен быть одинаковый для различных СУБД, с, собственно, клиентскими библиотеками этих самых различных СУБД. Проблема заключается в том, что в различных версиях Qt и в различных сборках присутствовали плагины не для всех известных популярных СУБД. То есть вот в моем случае, в случае вот последней сборки, которую я Qt, который я устанавливал, у меня имелось довольно много этих плагинов. То есть плагин для SQL Lite, у меня был плагин для MySQL, для PostgreSQL. Ну, вот, например, не было для Firebird а или Interbase, Поэтому все равно большой шанс, что установив вашу конкретную сборку Qt и, и работая с какой-то конкретной СУБД, у вас не окажется нужного плагина. В этом случае вам необходимо будет его собрать в сборке, обычно присутствует ну, собственно, всегда присутствуют проекты этих самых плагинов, которые необходимо собрать и получить те самые вот DLL, которые позволяют работать с данной конкретной СУБД. Хорошо. Ну, вот мы видим проекты тут для всех более-менее популярных для популярных СУБД, и, собственно, в чем тоже подвох? Вот если мы откроем документацию Qt и напишем в поиске SQL, мы увидим пункт SQL Database Drivers. Если мы откроем, то увидим, что по каждому конкретному драйверу, который предусмотрен в Qt, есть некая документация, описание шагов, где по шагам расписано, как нужно собирать данные проекты. И мы видим, что, вот, ну, я открыл, например, для MySQL, что все довольно просто. Вот три строчки. Ну, еще нужно, собственно, скачать э, клиентские библиотеки для этой СУБД, да, и прописать в переменную path. А дальше мы переходим в папку с проекта. Вызываем QMake с какими-то ключами, и вызываем nmake, или я вот буду вызывать uh, minv32make. Uh, и вроде бы все. Но на самом деле, реально, когда вы начнете, uh, будете вот дословно выполнять вот эти команды, вы, скорее всего, ну, то есть с большой вероятностью столкнетесь с какими-то проблемами, которые здесь не описаны. Uh, происходит это не потому, что разработчики Qt вот такие вот плохие а просто потому что э, различные версии все лежит в различных папках те же самые разные версии клиентских э, библиотек разные версии Qt и может оказаться что например там какие-то структуры переопределены дважды да или, или что-то еще или какой вот там файл не хватает или какой-то ключ не тот я на самом деле не являюсь специалистом по вот Сборкам и утилитам типа Make-to-Make. -Make. Однако, ну, вот, в общем, мне удалось собрать плагины для некоторых СУБД, которые меня интересовали. Где-то мне пришлось лезть в интернет и искать решения, где-то я сам сообразил. Но, в общем, я хотел бы в этом видео собрать несколько плагинов для различных СУБД, и показать, какие проблемы могут случиться, возможно у вас будут те же, и вам это поможет. Но так или иначе э, вывод какой? Э, проблемы при сборке вот этих плагинов это, скорее, ну не то, что норма, но это ничего страшного в этом нет. Хорошо. Итак, э, первым делом, что нужно сделать, это, конечно, скачать клиентские библиотеки. Ну я скачал э, полностью и сами субодейсер сервера, потому что, ну Хочу показать, что все работает. И в этом случае, если вы устанавливаете не просто отдельно клиентские библиотеки, то вы, конечно, должны убедиться, что вот галочка стоит напротив пункта клиентские библиотеки или там исходные коды клиентский библиотек. Это раз. Ну, вот я установил Firebird. 2.5. Специально положил в такую простую по такому простому пути, чтобы не было никаких тоже проблем с командной строкой. Итак, Firebird версия 2.5. MySQL версия 2.5.1. Postgre SQL версия 9.3. Хорошо, давайте начнем, собственно, сборку. Ну, начнем, давайте, допустим, с Firebird. Во-первых, посмотрим, что пишет э, документация по этому поводу. Э, здесь драйвер э, так называется QIBase, потому что э, тут предполагается, что это база данных Interbase, но мы-то знаем, что Firebird это, собственно, ответвление от interbase, поэтому э, это подойдет и для Firebird. Более того, тут даже для Firebird отдельно есть указания. Итак, вот мы смотрим, как собрать. Плагин QIBase для Windows. И мы видим, что в случае Firebird а мы должны перейти в э, папку проекта. Итак, я перехожу в папку проекта. Вот здесь опять-таки я подробно не останавливаюсь на э, пути, потому что в зависимости от версии Qt путь может быть другой. Но так или иначе, надо найти э, папку SQLDrivers, где есть под папки с названиями различных СУБД. Uh, Итак, я перехожу в папку iBase, вызываю командную строку и uh, смотрим дальше. Дальше мы должны, согласно документации, вызвать QMAKE с ключами. Причем хочу заметить, что подход тут очень простой. Первый ключ это добавление include path, добавление папки с заголовочными файлами клиентской библиотеки. Обычно она, собственно, и лежит в папке include. И второе указание, собственно, статической клиентской библиотеки, которая на основе которой мы хотим создать этот самый плагин. Ну и дальше э, указываем проектный файл. Хорошо, переходим сюда, я копирую. И дальше надо подправить в соответствии с нашими путями. То есть э, смотрим для Firebird, Firebird 2.5, дальше папка include. И здесь действительно заголовочные файлы. То есть, в принципе, э, вроде как править надо совсем немного. А именно, меняем интербес на FireBird 2.2 подчеркиваем 5. И выполняем. Так. У нас выполнилась команда. Теперь мы вызываем uh, min gw32 make.exe. Make И вот заранее забегая вперед, скажу, что у нас не получится собрать. Вот мы видим действительно ошибка. Uh, ну, вероятно, она заключается в том, что вот этот FBClient, то есть мы ищем библиотеки все, которые uh, имеют uh, в названии FB Client, но uh, искать непонятно где их. Поэтому я решил эту проблему просто тем, что указал. Итак, я сейчас повторю команду. И вместо вот, вот этого ключа я, собственно, добавил путь к той самой библиотеки которые нас интересует а интересует нас библиотека смотрим вот тут их ты нас интересует fbclient нижнее подчеркивание mslip итак я копирую путь иду опять в консоль сюда Удаляю вот это значение и вставляю путь. Единственное, мне надо поменять а, обратный слышание на прямые. И так, я опять выполняю. А, опять пишу min gw32 make xz и смотрим. И мы смотрим, теперь собралось все нормально. Вот, пожалуйста, проблема, и мы ее преодолели. Лежат собранные плагины в папке, которая тоже не очевидна. Вот в моем случае это... Нет, это установленный, а вот, вот сюда есть, пардон. Qtbase, Plugins, SQL Drivers. И вот сюда попадают собранные плагины. Ладно, идем дальше. Давайте теперь MSSQL установим. Я иду в папку, ой, MySQL. Итак, я сейчас закрою консоль. Опять запущу ее уже теперь в этой папке и читаем опять документацию вверх здесь MySQL и тут опять в принципе все более менее то же самое перейти в папку вызвать QMake include pass заголовочные и указать э, путь к lib, -mysql lib хорошо давайте опять скопируем Вставили. Смотрим, где у нас лежит MySQL. Лежит он MySQL, нижнее подчеркивание 5, нижнее подчеркивание 1. И здесь дальше мы смотрим опять. Есть папка include. Хорошо. И есть папка lip opt. И вот здесь мы видим, есть вот тот самый. Либо MySQL, lib. Хорошо меняем немножко пути mysql 5.1 и опять здесь lib. mysql 5.1 а здесь у нас э, вот этого всего нету у нас lib. Opt, либо mySQL, -lib. хорошо, пускаем. И опять min gw, -min -gw 32 make. И мы видим, что в данном случае все у нас получилось. Все собралось. Смотрим, я сразу прихожу в папку, куда у нас попадают все собранные э, плагины. И действительно все добавилось еще 4 файла. Хорошо. Теперь, что касается PostgreSQL. Опять же, переходим в PSQL папку здесь закрываю пишу cmd в принципе даже уже можно сюда не смотреть потому что более-менее понятно как собираются плагины но давайте еще раз заглянем и для нас важно узнать что вот этот за э, библиотечный файл нам нас интересует в первую очередь и так я опять Копирую. Вставляю. Здесь у нас вместо PSQL у нас гри 9, если не ошибаюсь, три. Так. А здесь... Давайте посмотрим, где у нас этот... Файл лежит так постгри. Дальше лип, и здесь вот он лип пикию лип. Хорошо. То есть здесь мы опять пишем. Постгри девять. 93 Uh, дальше lib, но вот MS никакого нету. Просто либ. Хорошо, запускаем. Теперь min gw32 make -exam. И мы видим опять проблема. В данном случае нам даже пишут, что uh, что структура TimeSpec спец, да она уже была однажды определена то есть он дважды пытается ее а, определить эту структуру то есть она оказалась, что она есть как в самой библиотеке Qt так и и вот а, в, а, в клиентской библиотеке PostgreSQL а, нам даже здесь более подробно пишут что в time BH да, есть одно определение Хорошо. Что мы можем сделать? Мы можем немного подправить файл проектный. А именно указать, что мы уже определили данную структуру. И тогда, когда он второй раз на не наткнется, то не будет пытаться ее тоже определять have struct. структура называется time спец вот. как то так хорошо я сохраняю пробуем еще раз И на этот раз все получилось. То есть, Опять проблема, но она опять оказалась вполне решаемая. Смотрим, что у нас в результатах. Да, у нас все плагины, все три плагины есть. Итак, я их э, копирую в то место, в ту папку, куда у нас э, установлены, э, установлены плагины должны записываться, а это mingw здесь плагинс и здесь sql drivers. Вот мы добавляем, а добавляем эти все файлы. И теперь можно, собственно, проверить, как все это работает. Проверить удобнее всего, чтобы как бы не создавать собственный проект. В Qt уже у нас есть некие примеры. Если вот, мы напишем в примерах SQL, да, то мы увидим вот такой пример, который называется SQL Browser. Если мы его откроем. Здесь описание. Пока не вдаемся в подробности. Важно, что... Сейчас я его запущу. Что он позволяет, собственно, подсоединяться. Во-первых, он показывает, какие плагины у нас установлены. Для каких с И мы видим, что появился и Interbase, да, и MySQL, и PSQL. То есть все те, которые мы сейчас собирали. Хорошо. Ну пусть будет интербейс Я уже. Создал некие тестовые базы данных. Сейчас вот покажу вот это для PostgreSQL. Все они называются одинаково. TestDB. В них одна табличка, которая называется Products. И в ней просто список тех самых СУБД И вот та самая конкретная СУБД, которую мы в данном случае смотрим, она помечена э, словом current, то есть текущая. То есть в PostgreSQL это будет PostgreSQL. В Firebird е. опять тест db. да, опять-таки, табличка Products. Здесь текущая Firebird. В MySQL. Опять же, база называется TestDB. Табличка Products, и в ней помечена словом current MySQL. И, наконец, SQLite, а, опять же, tsdb-sqlite, файл, и в нем, опять-таки, одна таблица, и здесь SQLite помечен как current. И тогда, значит, сейчас покажу, где располагается, вот, база SQLite, вот база, файлберда мы должны указать путь к этому файлу testdb так далее testdb fdb стандартный пользователь sysdba стандартный э, пароль key и указываем как вот наш 127.001. Так, <соединение>, соединение удалось. И мы видим, что есть табличка Products, и в ней список Subd и Firebird отмечен как Current. Давайте подсоединимся теперь к, допустим, Screw Light. Мы опять указываем путь базе к файлу uh, test db sql light важно не перепутать, иначе он просто создаст новую базу uh, имя пользователя и пароль не нужно заполнять так же как и хостней и мы видим что подключились успешно к базе видим таблицу products Здесь у нас current SQLite. Отлично. Присоединяемся с MySQL. База тоже называется TestDB. Пользователь у нас по умолчанию root. Пароль, какой вы установите, я опять тоже сделал мастерки, чтобы не запутаться. HostName указал текущий этот самый компьютер. И опять-таки мы видим таблицу Products. Все подключилось. Current MySQL. И последнее. Подключаемся к PostgreSQL. Тоже пишем название базы данных. db. UserName. Вот, имя пользователя по умолчанию. Post. GS. Здесь я опять, чтобы не перепутать, сделал Key Здесь у вас будет пароль, который вы установите. Uh, 127.001. И опять подключил, подключились к базе успешно. Вижу, видим таблицу Products и Postgre текущая база то есть мы подключились ко всем этим четырем различным СУБД отлично и, и напоследок я хотел бы показать что серверные СУБД имеют возможность э, подключения как встроенные СУБД ну в частности Firebird есть вот такая версия Embedded Firebird для того чтобы ей воспользоваться нужно на сайте Firebird вот найти дистрибутив как бы вот это вот этой версии embedded. и это просто архив скачиваем распаковываем в папку я распаковал уже в папку уфа и здесь вот у нас ряд э, библиотек нас интересует f бед и для того чтобы мы сейчас смогли подключиться без сервера. Просто при помощи вот этой DLL. мы должны в проект, ну, на самом деле, не в проект, а рядом с исполняемым файлом. <coughs> Лежит он у нас здесь, в папке examples дальше SQL и вот, вот он SQL Browser, но вот собран он вот в эту папку. Здесь у нас исполняемый файл, мы сюда переписываем вот этот файл fmb.dll и переименовываем его в fbclient.dll и давайте я отключу сервер, чтобы вы убедились в том, что именно встроенная версия, встроенная версия запустилась. Я останавливаю сервер Firebird. И теперь снова запускаю проект. Выбираю QiBase. Здесь то же самое. Д, так, что заслонило. Д, тест, дб, F дб, имя пользователя сис, дба, мастер, сейчас чтобы не ошибиться, мастерки. И не, не указываем хост-имя. И вот, несмотря на то, что сервер отключен, мы подсоединились к базе и видим таб таблицу. То есть, все работает. В следующих видео мы уже коснемся непосредственно классов Qt для работы с базой данных. А На сегодня все. Спасибо. До свидания.